Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. И сегодня я хочу вам показать свои покупки. Я, помните, вот в этом видео говорила, что мы выходим из карантина и обещала вам показать, что я в первую очередь куплю. Я привыкла свои обещания выполнять. Я действительно закупилась. Вот видите, всю эту кучу хлама которая лежит на моем диване. Сейчас я вам все это покажу. Расскажу, э, по каким ценам, чтобы вы примерно имели представление, сколько что стоит в Америке. Ну, еще хочу сказать. Я не была в своем любимом магазине в этот раз. Ну, вот как-то я туда... Он открылся самым первым, называется Rose Dress for Less. Но там, во-первых, стояла очередь на входе. Какой-то бешеный ажиотаж. Магазин этот прикольный чем, что... Ну, вот я вам показывала, босоножки Кэти Перри, они стоили 17 долларов, а я их купила за 49 центов. Там действительно бывают такие скидки. Но таких скидок не было, и все это было как-то очень глупо организовано. Очередь на улице, очередь внутри и так далее. Ну и вот у нас открылся Барлингтон, тоже очень популярный магазин, а, скидочный, а, в котором я и закупилась, потому что... Потому что ну, уже соскучилась я по шопингу. Вот, я приготовила Лайсал. Это такой антибактериальные салфеточки. Потому что сейчас я вам вещи покажу, потом их скину с дивана, упакую. Они у меня уйдут на карантин какое-то время полежать, потому что коронавирус еще не закончился. Ну, давайте не будем долго растягивать и посмотрим что я купила и сколько это стоит в Америке. И еще, кстати, я хочу вам сказать, ребята, если вам нравится такого типа видео, у меня есть такое видео с прошлого года. 32 минуты. Его, конечно, надо смонтировать побыстрее. Я тогда ехала в Россию и показывала, что я купила перед поездкой в Россию. Там тоже в основном женские вещи. Наверное, мужчинам этот выпуск будет не очень интересен. Но если вам это интересно, поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. И поехали. Начинаем. Буду пытаться быстро, потому что я помню свой предыдущий опыт 30-минутный. А, в этом магазине точно так же были очереди на кассу. Ну, правда, очереди были короче. В сам магазин очереди не было. Очень много стафа было, то есть персонала, которые очень помогали, и вообще все было как-то очень классно организовано в этот раз. Потому что ажиотаж такой, я не одна соскучилась по шопингу. И людей было очень много. А, вот такой вот. Вот такое детское ружье, стоило оно 12,99, соответственно, соответственно, разделите на 2, 6,5 долларов. Вот я купила такого монстра, мои дети их почему-то очень любят, на него скидки не было, потому что вы можете увидеть такой вот красный тег, красный тег говорит о том, что скидки не будет, потому что и так он идет со скидкой и стоил 3 доллара. Кепку я купила своему ребенку. Не знаю, почему-то мне эта кепка понравилась. Не знаю, почему. Стоила на 8 долларов. Соответственно, 4. А, Перчаточки я купила. Келвин Клайн. Тоже скидки на них не было. Но ну, как бы, они так 3 доллара стоят. Еще. Я, я вообще ношу часы Техномарин. На обоих моих Техномаринах у меня села батарейка. И как бы для работы, все время в воде руки, я что-то начала покупать себе такие недорогие часы, но которые мне нравятся. У меня давно не было электронных часов, и вот электронные часы скетчерс. Я купила, стоят они 17 долларов, соответственно они мне вышли, ну сколько, 17 на 2, 8 с половиной. Ой, вот этот кошелечек мне очень нравился, это Харри. Стоил он 10 долларов, соответственно, я его купила за 5. Ну, не знаю, почему-то... Я вообще-то Хари фирму люблю, американскую. Она у нас почему-то не так популярна, а вот в Америке популярна. Но он такой красивенький. Красивенький у него розовый цвет. Кружку я себе купила. Я себе купила кружку Pop the Bubble. The Bubble I'm Getting a hobby. Не знаю, что такое Bubble Getting a Hobby. Даже не буду вдаваться, но тоже почему-то я прикололась по розовому цвету. Я не знаю, видно вам в таком освещении, что она розовая. Стоила она 4 доллара, соответственно, я ее купила за 2. Ой, купила себе такую штуку с зайцем. Не знаю, может, буду туда бижутерию складывать, может, еще что-то. Но ну, в общем, короче, такую тарелочку декоративную. Стоила она 3 доллара, уже со скидкой, поэтому... Не было. Ой, купила себе новые браслетики. Красота. Красота. Стоили они 6 долларов, значит, я их купила за 3. Прикольные браслетики. А -а -а -а -а. Ой. Вот такую я себе купила в Бай спорт толстовку. У меня как раз я купила леггинсы до карантина. Вот, а теперь я себе купила толстовочку, которая стоила 17 долларов. Я не думаю, что вам будет видно, ребят, потому что лампа отсвечивает, но будете верить мне на слово. 17 долларов поделим на 2, соответственно, опять же, 8 с половиной. Вот вторая толстовочка, которую я себе купила, она мне просто понравилась. Она никакая не... Не фирменная, ничего, но вот, ну, вот такая вот веселенькая с капюшончиком и с цветочками. Вторая будет у меня белая, даже уже третья. Стоила она 7 долларов, соответственно, 3 доллара. Ой, я купила пляжные полотенца детям, наконец-то. Одно по 8 долларов, нет, даже по 7 долларов. И второе. Прикольные расцветочки. Поехали, это у меня ребенок. Что-то как-то наши дети очень быстро растут. Но этого не замечаем, и я этого не заметила тоже. Но я все время смотрю, что мой ребенок стал бегать ко мне, смотреть в комнату на часы, сколько времени. Я поняла, что пора. Пора. Иди какие цифры большие, чтобы им было удобнее. Стоили они 8 долларов. Все делим на 2 ребята. Вот я купила машинки своему младшему ребенку. Видели, как они там называются. Стоили они 17 долларов. Реб... Дальше, ребята, я хочу сказать, не забываем подписываться на канал, жать колокольчик, потому что я стараюсь показывать вам объективную сторону жизни в Америке. А... Ну и потом мне будет очень приятно. Это моя пижама, вот это нижняя часть. Еще цены, нету цены, значит, на верхней верхнюю все эти вот. Эти надо убрать. Ну и соответственно, вот верхняя часть. Тоже обычная пижамка, все нормально. Стоила пижама 17 долларов. <с naric> делим на 2. Помним, что делим на 2. Сейчас я... Теперь я что-нибудь сейчас разобью. А, это я шортики себе купила. Наверное, вам не будет не очень интересно. Ну, как бы, стоит они 6 долларов. Обычные. Помните, у нас лосинки такие девочки, наверное, помнят. 90-е были шортики-лосинки. Ну, вот это из этой серии. Но они очень тоненькие, я думаю, что будет не жарко. Вот это такие детские штаны Пола. Ассошейшн. Ребенок у меня любит только спортивное. На резинках, чтобы джинсы, чтобы ничего не давило, ничего не мешало, стоили не 9 долларов. Значит, 4,5. Да? О! А вот это и вообще я ошибки взяла. Поэтому даже показывать не буду. Ну, короче, это не мой размер. Это 2XL. Я ношу низ либо L, либо 1XL. Сто ли они 8 долларов. Короче, мне все равно их сдавать. Чего-то я такие штанишки взяла. Не знаю. Или просто. В общем, короче, такой был ажиотаж. Ой. Это рубашка. Это рубашка. Это рубашку я себе взяла. Не знаю, видно вам, нет? Но такие тут тигры, и такие тут леопарды и пумы. В общем, короче, звезда звездой я буду в ней. Ой, это, это, это я взяла ребенку своему. Деревянный якорь. Стоил он 15 долларов. Такой он очень симпатичный. Мне понравился. На стену повесим. Дальше, ой, это вообще, это я взяла себе штанишки спортивные, как мой муж говорит, 45-е. Ну, потому что, как бы, я в основном ношу кроссовки, и, соответственно, к ним нужны спортивные штанишки. Вис. стоили они 10 долларов. Вот я своему ребенку купила майку Поло Ассошиишн, тоже не знаю, куда уже столько у нас маек, куда это все. Уже шкафы забиты. Итак, ой, это я такое счастье себе купила футболку. Кстати, в Америке не так часто я могу подобрать такие футболки, которые мне нравятся. А это вот действительно, которая мне понравилась, это Хилфигер. Она натуральная, она легкая, она по цвету такая веселенькая, поэтому мне она понравилась. На них, кстати, нету тега, но вот изначальная ее цена 44 доллара. Это даст скидки. Соответственно, она стоила долларов 10, наверное. Я так думаю. Это я вам показывать не буду. Ребенку тоже своему купила свитер. Мерзлявому старшему. Старший ребенок у меня мерзлявый. Я ему купила очередной свитер 45. Точно так же. Стоил он 6 долларов. Веселенький тоже. Ой, я себе шляпу купила, ребята. Стоила шляпа 10 долларов. Ну, я думаю, что вот так. Это будет как-то вот так. У меня есть, кстати, классная шляпа Стив эм, Моден. Мне очень она нравится. Но это тоже такая, не чештанная. Это Элен Трейси. 10 долларов шляпа. Ой, что тут у нас еще? Ой, я платье себе купила очередное на лето. Я только не уверена, что я смогу в нем ходить. Потому что оно темное. Тоже хилфигер. Такое по колено. Ну, не знаю. Посмотрим. Если не будет жарко, буду ходить. Будет жарко, не буду ходить. Стоило оно 3, э, 23 доллара. Делим на 2. А, и купила себе вот такие вишни. Я не знаю, что-то у меня белые вишни прикололи. Вот такие вот вишенки я себе купила. Тоже такую кофточку. Она очень легкая. Они, что то рубашка, что вот это вот... Не понять что тоже. Очень легенькая. Ой! Это я купила кофе. Я вообще люблю лавацу, Но я не решила в Таргет не ехать, в котором я ее обычно покупаю. Поскольку я была в Барлингтон, я уже взяла э, скалоа. Я хорошо отношусь к кофе с добавками. Знаю, вы меня поругаете, это неправильно. Но, но запах хороший. Франч ванила. Вот такой кофе. Стоил 6 долларов. Ой, стаканы я себе купила. Я давно высматриваю себе высокие удобные стаканы. Мне почему-то нравятся высокие удобные стаканы с зауженным верхом. Я их себе нашла. Стоили они 6 долларов. Ой, тут вообще сколько их тут? 8 штук. Ну, я себе купила черный пиджак. Наконец-то. Черный удобный пиджак. Вот так вот. На пуговке тут. Если вы как бы вам так встать, чтобы вы это как бы увидели, да? Ну, тут пуговка есть, короче, одна. Я думаю, что будет очень хорошо. Поджинсы. Ау, черный пиджак. Снять бы его теперь. Вот. Еще я купила вот такую. У меня уже она, кстати, есть. Я ее как мыльницу использую. Такой заяц заползающий в декоративную плошку. Теперь в другую ванну поставлю такую же мыльницу. Нравится он мне. Что-то в этом зайце есть. Стоил он 2 доллара. Ну и последнее я себе купила такую фигню под салат. Португалии сделанную, но мне она понравилась. Часто у нас папы дома не бывает, нам на троих, на э, троих человек, то есть меня и двоих детей, все вот эти салатницы очень большие, поэтому я думаю, что вот это будет очень удобно, потому что мне еще и удобно мешать. Э, стоила она 5 долларов. Ну вот, ребята, я вам показала, я вам хочу сказать, что, э, конечно, людей тьма. Мага очередь на кассы стоит от входа в магазин до самих касс ну то есть человек в очереди 150 правда прошла она быстро я говорю все очень хорошо организовано вот реально очень хорошо очень много стафа очень много людей которые тебе обслуживают помогают давайте ребята вешалки поснимаем чтобы это все было прошло быстрее то есть вот этого реально очень много и я чтобы никто-то спрашивал Папа мой спрашивал, когда я его возила на шопинг, где же примерочные? Где же примерочные? Я говорю, папа, бери. Никто в Америке уже давно примерочными не пользуется. Все покупают вещи, а потом, если они мне нравятся, их сдают. Я не знаю. Я надеюсь, что, в принципе, я уже свой размер знаю. Я надеюсь, что они мне подойдут по размеру, и мне не придется их сдавать. Если вам такого рода видео интересны, пишите мне, мне много есть чего вам показать. Вот тут вот можете посмотреть видео, где я покупала в слифтшопе всякие штучки, дрючки, клоунов, статуэток и так далее. Может вам тоже это будет интересно. Ну вот так это была Вероника в США сегодня, видео про шопинг. Напишите вы, вы соскучились по шопингу или нет. Потому что я, это такая Неотъемлемый бонус США Шопинг, неотъемлемый Очень большое удовольствие Ты получаешь, когда ты Покупаешь Кстати, на это все я потратила о, 225 долларов По-моему Ой, я вам забыла самое главное показать Сейчас подождите Вот, ребята, я забыла вам показать Новые кроссовочки Puma, которые я купила Мой муж Очень удивляется, что я так люблю шопиться, мне не понравились, я думаю, в них будет очень-очень удобно ходить, э, вот эту всю слякотную холодную погоду, осень-зима, мой муж, а, цена-цена-цена, на них нету тега, но, короче, они мне вышли 12 долларов, но ну, не суть, Uh, мой муж uh, <laughs> все время удивляется, зачем тебе 9 пар кроссовок, 10 пар кроссовок, зачем тебе 15 этих штанов. Он просто не понимает, что такое быть толстым в России, когда ты не имеешь возможности купить себе комфортные вещи, берешь их потому что... Ну почему? Потому что других нету. Потому что если ты идешь за джинсами, ты берешь то, что... ну там не те, которые тебе нравятся, а размер, который есть. Ты берешь себе, ты не можешь себе подобрать белье, когда у тебя большая грудь, если ну или либо оно стоит каких-то безумных денег. В Америке есть такой большой бонус, что у них очень много полных людей и проймы правильный. То есть не то, что вот просто взяли, да там и расширили вам там больше ткани положили там в, сделали пройму правильную поэтому вещи носить удобно комфортно прикольно поэтому я ему сказала пускай этот шкаф ломится у меня будет 200 штанов и 350 кофт и 800 платьев и 300 пар кроссовок и 400 пар туфлей. Потому что вы видите, что это стоит здесь недорого. Мы все это можем себе позволить. И почему нет? Если у меня есть возможность получать от этого удовольствие, я буду от этого получать удовольствие. Ну все, пока-пока, ребята. Подписывайтесь на канал. И обязательно напишите, соскучились вы по шопингу или нет.